Буэна здесь, братва. Я темно-то светлым заряд экран, а это значит, что я решился на что-то для себя новое. И... он сегодня игрушка посреди девочек. Эмман, слой. Маленький мальчик. Четман в темном. А ничего, что это девочка? В смысле девочка? Кстати, да, я сегодня не один. Ну, вроде где-то было даже в источниках написано, что это девочка. Не, такой момент, был, но тем не менее. Подождать как бы из-за синей пижамы и так далее и тому подобное, я все-таки привык считаю, что это таки пасан. А, зеркал... а торт то розовый ничего не говорит, да, маленький спирок. Может быть, он клубничный, откуда ты знаешь. А клубника что синяя бывает. Так что логика крем определенная есть, да. Ну что, хорош ля, -ля погнали. Постараюсь сделать мини-сериал, так скажем, всего из четырех серий по одной на каждую главу. Там разберемся по дороге. Блин, момент со стаканом. Да если бы я в этом стакане торчал. О, oh. мячик. Маме sure Всегда пожалуй в этот момент, долетел Знаешь, я когда рядом. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Happy birthday, sweetie. Wow, two years today. <laughs> Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga-chugga-chugga-chugga-choo-choo тих тих тих тих Я ему такой, оба, я ног не чувствую. Не, там. Кто-то ошибся. И у меня такой пэйн, я ног не чувствую ему. Оба, у тебя их нет потому что мы наблюдаем двудаем no. даже мужской голос no. ребенок как будто боится один находиться да юхо знает насчет на боится находиться один hey, а, в конце четвертой серии я думаю будет понятно 4 главы оговорочка я не знаю I сколько wonder, конкретно получится ну, короче, разделить все четыре головы. Да, то есть oh, одна голова, одна серия. Как mm -hmm, mm -hmm. так можно не устаться Я бы с такой рожей уссалась. Угу. Вот этот момент сделал, но довольно мило. Светлячки mm -hmm. такие, все херня. <disko degrees> <k probation> И черную хтонь. Просто вот хтонь. Тонь. Тонь. Тонь. Преследует нас. Такое миленькое, кажется, потом будет неослужимое. Ладно, не нагоняй, ты жуть. Настихай, че-то нас. На дюк или В конце серии мы <laughs> это чекнем. Uh... Да, к следующей серии мы будем более менее готовы. О, медвед. <laughs> Hello, <sweetie. laughs> Почему я всегда медведь. Почему пробивает наржать? <laughs> медведь я такой его. собирается вылезть его, моего холоп если это же просто игрушка, он собирается вылезти. Или это аниматроник гребаный? Потом так. узнаешь, знаешь, спойлерок. Спойлерить не буду. Да. Так, он, да. он больше этого этой девочки. Ты, мой дорогой зритель, узнаешь о том, почему медведь собрался вылезти попозже? Это знаем. Да, мы пытались пройти ну. ее за кадром, чтобы особо не тупить. И то, конечно, я помогала, можно сказать, в каких-то вариациях. Потому что я давно смотрела, кто эту игру проходит. Но особо было скучно. Посмотрим, как ты сможешь пройти. Если ты быстро бежишь. Пердать О! Oh, hey, медведь me. живой. Оно типа ожившее. Nice медведь как будто обкоренча. Откорот от, eh? выражение вот это mm -hmm. вот медвежий морды. Я понимаю, что у меня был медведь в детстве, но он был не такой упортый. Нам предлагает поиграть в. Дом. Ага. Пытается. Come here. Turn around. Так, Дэдди. Ага, так. А вон тоди. Распрятаться -то розового условника. Искать розового слонника нам. Так, закрываем глаза. There. You can look now. вернись он будет откуда-то идти блин надо было раньше открыть как увидел откуда он спрятал этого розового. да я примерно представляю куда давай подольше поищем вдруг он перепрятал откуда ты знаешь так тихо опа у него трусов больше чем у меня в детстве Ага, он говорит, видишь, тепло-холодно, а если я подойду, сюда? сундуй? Супер-варм. А, в шкафу а, нет. А, вот это рядом. А, вот ты где собака. Супер-варм. <laughs> а, а, Хе-хе, ты нашел его. нашел его. Лови свой мозг. А, он там где. Oh, господи, мы чуть, -чуть медведя не сдавили. Вау! Это музык-бокс? Она работает? Вообще, он текстура не помеха называется, а? Есть мне движу. А ч это такое у нас? Так. Музыкальная шкалатулочка. Это nice melody. Лежит угар на медведь, а. Из Посмотрим, когда он смотрит вниз или вверх. С другой стороны, он такой няшный хочу А что тогда стебешься над ним, милый медведь? А что Я Если для того, чтобы коры мочить, а не разводить разовые сопли. Вот Ничего себе, у нас медведь умный читает. Five Ничего себе, ты швыряешься. Ты что, популярить решил? Не, просто Это как притча про лопату, знаешь? не Кулачком, на! Я бы лопаты, на, щас на Такой смотри. надо, господи, что то Это что такое? У него глаза ты видел, это вообще что How в шкафу. место, получается, да? Закрой двери полностью. Рейс. Good. This will Так. Я надеюсь, что здесь нет монстров. знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не там ну, как моя жопа, просто мы их тиммейтов в рамки. Смотри-ка, сколько много плащей, идем вам Й... от его носить. Плащи. Ага. -а Какие-то... Не ту ведьмачьи, не ту сатанюши, блин, ей-богу. Заклацан-клацан. Да, всякие. Знаешь, на что похоже? Mm -hmm. Это когда в какой-нибудь ужастике или боевике, главный герой за каким-то хером расплодятся в разные стороны и их валят по одиночке. мистер перёхочек .AH mm -hmm. с меня такой себе you can wake up early tomorrow and play with your friend all day <sobows> Ну, хоть не уронила и на этом спасибо. В четвертой серии поймется, почему такая отсылка. И пока говорим в четвертой главе. Mm -hmm. Что это было за что-то начинается видимо среди ночи получается мы с вами сейчас просыпаемся. медведь хоть на месте и ту и на том спасибо о медведи тырит так весь ты, куда поползет Медведи идет. Эй, куда рафика тащится, эй? кто-то уволок. И мы просыпаемся от.. Ой, у нас от норчувака также вормухи стебали. Кровать в толчок поставили. Кровать едет. Раст. Кровать. Рот подъем. Так, что еще было, я так и не понял. Кровать перевернули. Заметь, кровать стояла в углу. Угу, и она, получается, проехала, сильно бахнулась. Угу. И теперь мы будем искать с вами медведя. Где у нас же медведь? Давай в комнате поищем. В прошлый раз он ну, Так, ну у чисто. Так, сектор чисто, выбираюсь на вторую позицию. Давай в комнату, давай посмотрим, может он. В манеж, я не залезу. Ну, по идее. Поэтому да. там, он быть не может. Так. В шкафах вдруг. А где? И он нас... А у нас шкафов-то нет особо. Наверху я так прекрасно вижу, что только розовый слоник. Почему не зеленый, кстати говоря? Оскорбляет чувство инлайтоверующих. А, и ну еще просто сколько было истребителей. Ну что, уходим из комнаты. Как сталкеры? Настолько же неудобная фишка, настолько, насколько бесполезная. Верши. Какой хует тебе было, мороз? Если ты сука, выше. Mm. Сука заперто. А, точно. Мы же стулью умеем двигать. Йоукин сол. Я забыл. Ой. плац Есть. Бам. Куканах. в конце тоннеля. Нас, типа, душевой я знаю, да, да что если тормознуть. О, здорово. Нашли. Рафик лежит там. <связь> <связь> Саня, это в порядке. Мы же его рафиком назвали. Пусть бы. Да будет я там этот горму расслабься. Вообще-то он пейзде. <связь> я это прекрасно помню. Не надо мне писать в комментах, но тем не менее. Мы его рафиком решили назвать. Он Но, видимо, сюда. чуваку нашему не очень хорошо. Да. Глаза мутный. еще более упортые, чем были. Угу. Ну представь, сколько его там мутило. Ну да, болтуй там как сраного кота, я так чувствую. Еще один шкаф. Не то портрет Джона Кеннеди, не то что-то в этом духе. И теперь мы с вами начнем наше путешествие о ничего, себе тень как топает тень по я уже бухой я, рисую белым на стене. я не знаю зачем ты сейчас несу у меня просто настроение хорошее Пока что ну что оно, it нас, ну у нас нужно. Я у себя дома всякий. Чтенько. Ой! другого варика поднырнуть у меня не сразу было. Это раскида наш стрмненько. Да, что-то какой-то стремнил. Опа! Вил-то! Оп, Видела? Да видим! Видим! Да, я не знаю, что от нас донесет, принесла, решил через это, более безопасно. Вот, получается, мы собираем свои какие-то идеи и рисунки. Блин, бутылка. Жаль, что у нас за окнами Погоди, зима, нет, пог... дождь идёт. Боходи, чудище поганое, биться будем. Серьёзно? Угораю, расслабься. <связь> я так чувствую, когда меня так неплохо снимают, то есть кирпичи, я висер немеренно. А будем продавать кирпичи. Интересно, а парню, можно убить? Да, вспомнил детское резко. Когда прятали все на кассету. а с -а -а. баски на кассету. Да? Когда в пять лет нашел кассет, такой думаешь, а шо такое? Это мультики, дай посмотрю. А, -а, -а. а потом смотришь такое и думаешь, а это не мультики. Давай первый ракция, когда это увидел это. Блин, я уже. Я тоже не сомневаюсь. Так, я что-то еще вообще не Не раньше пяти лет. Не курила, а что бутылки повсюду делают? Что-то самое интересное намечается. Так, значит, вау, Вообще подсылки на маленький спойлерок было написано, что бати типа алкаш. Ну что, как-то особо не.. Его здесь вообще нет, поэтому мы про него ничего не знаем, Поэтому, интересно, мы узнаем про батю вообще или нет. надеюсь. По-моему, вроде как прология моя об этом главном. Знаете. топочка. Ну хоть не вонючий Ну? Ага, -а -а. не то что моё поспешное <свец> <свец> Так, и теперь надо каким-то макаром забраться сюда Ну да, согласна, пахнут, а не знал Полюх Подз А чё-то ещё не понял, а куда свет дели Медвед, Отключили за неуплату. Окей. Давайте. И ни разу скринера не Прям такого, что кулак. Да пока что вроде даже не заметили. А, а только, пока и... только на грозу попадали. Какие эту хрень открывал? По-моему, как-то забирался. лирок забирайся по шкафчикам, открывай больших до конца прыгаешь прыгай а, спокойно открывается ну... до самой двери я просто вспоминал каким макаром я туда залезал да за кадром я сделал одно прохождение но к чести К только одно. рик <связь> ой нет никто ой, а куда вам? Открывать. И ничего, кто не пришла. Такое ощущение, что кто на меня тут забила. кто вроде здесь проходила, когда мы с тобой. А были. вот видишь, черные следы появились. Мы же этой дорогой шли, мы обошли с той стороны. Да. И коробки откуда то взялись? И чё же чем пахнет? Мы же эту дверь не могли открыть. Mm -hmm. Да, вот это вот, с рисунком. Мы стебали, что это кровь? Да, хотя это какая-то черная жижа, не то нету не то еще какая-нибудь срань. <свист> <свист> вот тебе и скример. Первый скример пошел. <кхэм> Первый был стаилючек? кирпич? Нет. Ну, блин, власть не немножко это. Седая стала. Не, не тоже седая. Это как будто напряжением бабахнуло. О! Смотрите, колюк появился. Его тут был... Бу... тут было... его тут было... Так... Это чё за отсрал? Это её! Эй! Привет! I Как so like это как воспоминание, как говорит медведь, не? Да. Получается мы забрали. О, труба. Так, так. Ага, жерелье. Знаешь, похоже на трубу, когда ты был мелкий. А, типа как бы в парке или да. что в этом духе. <и> anyway, right? Так. Это было первая глава. По идее, можно еще как от первого вспоминать. Мы вами, yeah. получается сейчас будем наш мы с вами нашли первое так. А, а вон медвезавр идет. медленный чук. Ну, ты настолько же медленный. Беги. Она тебя сожрет. Синдром широкой спины. Я иду по дороге, потому что я машина. Хорошо а ты, мой хороший, обкуренный друг. Я могу открыть изнутри. Я хотел бы, чтобы домик? Давай сейчас посмотрим. Наверное, какой проводник воспоминаний, или что-нибудь в дом духе, не? Помню, яюсь. Домик из воспоминаний, ну не знаю. Не из воспоминаний, скорее какой-то проводник воспоминаний. Какая то пи. Слушай, это... Слушай, это... Здесь не дверь. там получается у нас с тобой и колбы, то есть нам надо собрать Вот она видишь, система, 4... да? Четыре все таки да. воспоминания да. да, первое у нас с вами. Но с другой есть... стороны... Ну, как бы мы Maybe тут особо sort of пытаемся вроде в актерскую игру, но пошел в жопу, потому что мы же несколько раз напрямую сказали, что мы ее прошли okay, один, один раз. Но. Поэтому уже на скеле, Я на думаю, опыте. что мы с тобой особо помнить какие-то некоторые части и не будем. Например, эти совы гребаные, понимаешь? Да, поэтому для нас будет некоторая часть новинку, потому что не особо возможно все запомнить. И вот это вот жестый мышью, это такая срань, а Слабо бы нас сделал чуть менее одного оборота. <звы> Опа! Вандорн. Кнопки. Кипит как у тебя нажать на... Или нет Еще раз Может сейчас mm -hmm. Есть Типа воспоминания которые Типа разделил С в этом Открывая дверь Bring us to то есть каждая частичка like будет нам да, и Если мы соберем все три оставшихся, то оно приведет нас к мамам. Ну что, погнали, мохнатый? Уже блин, заплатка на лапе. Так, куда мы дальше попадаем? Where are we? Черт узнает, где мы Мы закроем глаза руками Мы нашли с вами первое воспоминание И это был конец Спасибо всем, кто присутствовал С вас лайк, like, подписка Обязательно пробейте колокольцы И увидимся в следующей серии Надеюсь, братва